Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире хроники нашего террариума» Мы продолжаем говорить с Ланой Паршиной о ее новой книге. Здравствуйте, Лана! Здравствуйте! В прошлый раз вы так случайно или специально проговорились по поводу свидетельства о рождении э, Бен -сада. И там было написано в одном документе э, фамилия его Бен Сад, а в другом написано Джугашвили. И как может быть... Э, двух разных документов, которые выданы в один и тот же день, в одном и том же ЗАГСе. Вы мне присылали копии этих документов, они у меня где-то сохранились. Так какому документу верить? Хороший вопрос. Дело в том, что когда Селим родился, его родители не, были, не состояли в браке. И Галина Джугашвили носила фамилию своего отца, погибшего на фронте, Якова Джугашвили, старшего сына Сталина. И Селим изначально был рожден как Джугашвили. Он последний из родственников Сталина носил эту фамилию. Но в 1972 году его папа признал отцовство, пошел в ЗАГС, в тот же самый ЗАГС метро «Красные ворота», единственный ЗАГС, где регистрировали браки с иностранцами, и заявил, что он признает что селим является его сыном и э, с, выдали такой вот документ установление отцовства», где было сказано что селим джугашвили является сыном э, хасина бенсаада и в связи с чем ему поменяли фамилию э, на э, бенсаад то есть потому что отец признал признал его и уже потом тысяч, э, уже потом несколько лет спустя, родители Селима получили разрешение на брак. Причем это разрешение выдал сам Андропов. Это понятно. Теперь еще у меня вопрос такой. Я знаю, что кроме настоящих родственников Сталина, есть так называемые лже-родственники. И мы об этом с вами говорили как-то вскользь. Я думаю, что в книге вы тоже затрагиваете эту часть его биографии, потому что, ну, вы знаете, о ком я говорю, это так называемая… это а, так называемый, по словам Светланы Аллилуевой, Женька Голышев, да. а, который а, через некоторое время стал Евгением Яковлевичем Джугашвили. А, официальная дочь Якова Джугашвили а, терпеть не могла этого мутного типа, и… А, Александр Бурдонский, который учился с ним в Суворовском училище, куда его смогла, по словам Алилуевой, пристроить пробивная мамашка, и подтверждение мы нашли в архивах, мы, конечно, затрагиваем эту историю. И я вам объясню, почему. Отнюдь не потому, что родственники Сталина, настоящие, я имею в виду, потомки, настолько огорчены тем, что кто-то хочет носить фамилию их рода. Отнюдь. Дело заключается в том, что Евгений Яковлевич Джугашвили, который умер в 2016 году, за время своей жизни успел, естественно, понараздавать различных подписей и даже являлся соучредителем некоего фонда имени Сталина, чья деятельность не совсем ясна. И это не могло не расстраивать настоящих родственников. Много раз по телевидению, пока была жива Галина Джугашвили, пока была жива Светлана Лилуева, пока был жив Александр Бурдонский, семье так называемых Джугашвили было предложено сделать ДНК-тест. Почему? Потому что, как вы сами понимаете, все настоящие родственники, Иосифа Сталина, не участвуют в политике. Вот мы говорили с вами в предыдущей передаче про выборы, как это важно, сделать свой выбор. И к Селиму ему постоянно стучаться, представители то КПРФ, то Единой России. А, да, он честно отвечает, что вот он, ну вот такой человек, он за Путина, за хорошего батюшку-царя. У него сложилось такое мнение. Но что касается политических партий, ни к одной из этих партий никогда не примыкал ни он, ни его мама, ни uh, Александр Бурдонский. Даже когда Бурдонскому, режиссеру театра Советской армии, предлагали ставить спектакли про Сталина, он отказывался, он не трогал эту тему. И uh, Бурдонский говорил, что... Он считает своего деда шекспировским характером, сочетающим величие и безумие, потому что только безумец может, не задумываясь, пытаться изменить этот мир в худшую или в лучшую сторону, исходя из его мировоззрения, не думая о том, какие последствия это будет иметь для потомков и для этого мира. Не побоялся, скажем так, потому что к Сталину можно относиться э, либо как э, к святому, <свят> да? есть у нас целая плеяда сталинистов, либо как э, к палачу, конкретно к палачу, который э, приложил руку к созданию э, ГУЛАГа. Ну нельзя к масштабу такой личности относиться однозначно. Нельзя. Нужно действительно вот взять и по полочкам разложить. Что, чего, куда, как, когда. Еще одну тему я хотел бы затронуть сегодня, успеть. Это тема завещания э, Галины. Э, там тоже какая-то очень мутная история. Э, я знаю, что подключали даже графолога, чтобы установить... Э, Подлинность подписи и э, очень странные обстоятельства, что она, э, это завещание появилось, по-моему, в день смерти, если не ошибаюсь. Вот пролейте свет на эту мутную историю. Дело в том, что я не знала. Мне об этом э, говорил Селим, и я, честно говоря, не верила ему, пока я не убедилась э, в достоверности информации в офисе его адвоката Юлии Вербицкой. Я не знала о существовании завещания, я не знала о существовании мирового соглашения. Дело в том, что когда Галина Джугашвили умирала от онкологического заболевания в больнице имени Бурденко, за буквально вот день до ее смерти она каким-то образом подписала завещание, где все свое имущество, какое на момент смерти принадлежит ей, она оставляет своему мужу Хасину Ибрагиму Бенсааду. И что это завещание, вторая копия, отправляется по месту жительства. Значит, вот по месту жительства, значит, это должно быть ну, где-то в Басманном да, районе, потому что они живут в Басманном районе Москвы. Вот Почему-то это завещание оказалось у нотариуса в Свиблово, потому что Юлия Вербицкая подняла архивы и нашла это завещание. Я вообще не верила в существование этого завещания. И помимо этого выяснилась тоже очень неприятная история. Селим рассказывал, что когда он приходил к нотариусу, он был... Нотариус была удивлена о наличии сына у Галины Джугашвили. И вот тут есть очень интересный момент, потому что... Нашлось письмо с подписью Галины Джугашвили, в котором она обращается в союз военачальников к маршалу Сергееву, теске однофамильце приемного сына Сталина Сергеева, Артема Сергеева, и просит о материальной помощи, потому что она живет вдвоем с сыном, это письмо было написано в 2005 году. Вдвоем с сыном на пенсию пять с половиной тысяч рублей. То есть в завещании указано никому более проживающему со мной. да? Получается, как будто у нее нет сына. А при жизни вот это письмо показывает на то, что э, на самом деле в жизни Галины Джугашвили и ее сына не было Хасина Ибрагима Бенцаада. Получается, то есть эти два документа противоречат друг другу. И вот мне просто интересно, может быть, вы э, в своей следующей передаче «Справедливость восторжествует» сможете прояснить, э, я вас как коллегу журналиста прошу, у Юлии Вербиской что же за чехарда там произошла с завещанием, откуда оно взялось? Потому что ей пришлось разгребать завалы. Дело в том, что, э, как оказалось, э, Селим пытался оспаривать это завещание, и... Э, не совсем успешно, скажем так, но тем не менее он хотя бы смог отвоевать... Дело в том, что в России до сих пор действует Наполеоновский кодекс. Он смог отвоевать обязательную часть наследства, которая полагается ребенка, То есть еще маленькую долю в квартире, которая стоит вот, вот эти пресловутые 30 миллионов рублей. И, конечно же, нам было очень обидно, что... Для нашей книги Хасин отказался предоставить даже фотографию оригинала письма Якова Джугашвили с фронта, которую он успел отправить. Это единственная семейная реликвия, которая была, хранилась в семье Джугашвили. Понимаете? Это, это все, что у него осталось от дедушки. И это теперь находится, конечно же, в руках его отца. Что он дальше с этим будет делать, я не знаю, но официально он нам отказал предоставить даже фотографию этого письма. Ну, это очень печально. И э, в заключение я хочу, чтобы вы опять э, прорекламировали свою книгу, то есть сказали, где можно ее заказать. И э, я знаю, что действует какая-то скидка сейчас, да? Дело в том, что в честь моего дня рождения до сих пор еще действует несколько дней скидка, и вы можете купить эту книгу за 731 рубль на сайте ру. Либо вы можете купить напрямую у издателя, там будет, конечно, потом, наверное, будет дешевле после вот этой скидки, но тем не менее, все равно это будет намного дороже, поверьте мне. Сейчас она стоит 899 рублей на сайте «Комсомолки». «Комсомольская правда» – издательство прекрасное, с которым нам повезло с Селимом работать, там, же, там работают очень неравнодушные люди которые очень деликатно подошли к вопросу этой книги. Ведь мы действительно затрагиваем очень интимные вещи, семейные. И таким вы, Иосиф Виссарионовича Сталина, либо членов его семьи, вы не видели. Мы даже раскрываем загадки, касаемые причин побега Светланы Алилуевой в Америку и как она это сделала. То есть, возможно... Возможно, эта книга поможет Екатерине Ждановой, которая живет на Камчатке, все-таки примириться хотя бы с памятью своей мамы. Ведь она так и не простила родную мать за то, что она совершила побег и посчитала это предательством. Не понимая всей ситуации и причин, по которым она бежала. Ну на этом мы сегодня закончим, но я думаю, что мы в следующий раз еще раз, уже может быть последний или предпоследний, я сейчас не, не, не знаю как, вот, еще поговорим, потому что я знаю, в книге затронута масса тем, и мы только сейчас взяли какие-то основные такие важные аспекты, но кроме этого есть еще и другие темы, связанные с семьей Сталина и непосредственно его правнука. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч. До свидания.